Хэлло с вами я вас Вы ждали И вот мы здесь Это новый выпуск проекта World Readless И мы для вас приготовили Три факта, которые вы будете Смотреть вот с такими лицами Сегодня мы расскажем про корабль Призрак Про остров, на котором находят Настоящие человеческие ноги А также третий факт Который вас 100% Паразит. Вы хотите узнать эти факты поподробнее? Смотрим этот ролик дальше. Погнали! Думаю, каждый из вас знает о таком явлении, как Ауранг Медан. Корабль-призрак. О нем рассказывал Дима Масленников в одном из выпусков захватывающих фактов. Корабль-призрак Ауранг Медан. Однако я вам сегодня расскажу про еще один корабль-призрак. Кэрол Деринг, США. Случай с Кэрол Дерингом упоминается в зарубежной печати, как одна из загадок Бермудского треугольника. В 1921 году было найдено судно, однако экипажа на нем не оказалось. Такое чувство, что все Люди, находившиеся на корабле, просто исчезли в один момент, а судно, дрейфуя по волнам, прибило к берегу. Было множество вариантов и гипотез на тот счет, что послужило крушению судна и пропаже людей. Был вариант того, что даже НЛО похитило всех, кто присутствовал на корабле, а судно так и осталось мертвым дрейфовать поглади воды в апреле 1921 года никербак Христофер Грей нашел бутылку в которой находилось письмо якобы написанное одним из членов экипажа в письме говорилось о том что на судно было совершено нападение пиратов и нужно было срочно передать этот текст владельцу судна. До сих пор история Крэл Деринга леденит в кровь в жилах всех моих плавателей, наравне с Ауран Медангом. Однако история Ауран Меданга была расследована, а вот Крэл Деринг до сих пор окутан завесой тайны. Смотрели ли вы фильм Челюсти? Если да, то, я думаю, вы знаете эту знаменитую музыку, которая сопровождала появление акулы. Однако сейчас я вам расскажу о пяти необычных находках, которые были сделаны в брюхе акул. Одной такой находкой является настоящее пушечное ядро. Вот представьте, акулка пролавала и что-то ее вниз тянуло, а на самом деле внутри нее был... Я не знаю каких размеров ядро, а внутри нее было настоящий сплав чугуна или еще там эти ядра делают. Также были найдены настоящие рыцарские доспехи. Я не знаю, как они туда попали и сколько этой акуле лет, но если она сожрала какого-нибудь тевтонца, то хорошо она железком так подпиталась. Также был найден внутри акулы гусь живой, действительно, не знаю, как это все произошло, но это очень комично звучит, потому что, блин, о гуся сами спаиваете вы большую рыбку, а из нее выходит гусь. в одной из акул был на один рабочий сотовый телефон, ну, у кого-то выпал, если это iPhone был бы одиннадцатый, то кто-то бы за ним выпал из лодки? да. Сотовый телефон в желудке у акулы. Ну, может, она так носила свой телефон, чтобы набирать э, какой-нибудь своей маленькой акулке. Или же какому-нибудь здоровому акулу, мало сказать. Или лечу, плыву с работы, себе что-нибудь в магазине взять. Ты опять выходишь на связь. А еще в одной акулы внутри был найден дождевик и номерной знак. Да. Интересно. Дождевик, откуда мог попасть в воду? Он же против воды. Ну что, мы с вами повеселились. Теперь давайте перейдем к более страшному факту. Гуляя по пляжу, что вы хотите на нем найти? Я думаю, красивые ракушки или чудесные камушки. Однако никто не хочет найти в песке отрезанные человеческие ступни. Да, действительно такое явление имело место. Быть. на одном из пляжей моря Семеш люди находили настоящие человеческие останки, а именно ноги. На этот счет начало появляться множество версий того, что послужило причиной появления на пляже стоп. В городе появился маньяк. В воде появилось чудище, которое сжирало Людей оставляя только ноги. Однако как стопроцентной версии никто так и не пришел. Если обратиться к хронологии этого события, то можно узнать, что подобные находки начали случаться в 2007 году. А экспертиза говорит нам о том, что ноги были отделены от тел примерно в 2004 году. Эксперты говорят, что да, действительно от тела человека могут самопроизвольно отделяться ноги, руки и даже голова. Это может случиться в результате падения тела в воду, например, что и является более правдоподобной версией, так как это пляж, который находится конкретно возле воды. Мое личное предположение это то, что когда-то давно, в 2004 году, был пляж, скажем, шторм, тела людей попадали в воду, ноги отделялись и их течением выбрасывало на берег. Однако, экспертиза установила тот факт, что некоторые ступки принадлежали, вроде бы их было три мужчинам, две женщинам, однако еще были найдены стопы. это какое-то интересное, конечно, явление, что экспертам не удалось выяснить тот факт, какому полу человека принадлежали эти ноги, то есть там ты мужские, там две женские, а вот тут вот э, к чему идут они есть, а чье непонятно. тоже очень странное такое вот явление, скажем, и как бы здесь тоже могут появиться мысли на тот счет, что вау. Может быть, это ноги инопланетян. Но на самом деле, скорее всего, из-за того, что они были очень ноги. Если что, то, -то, так сказал, что как будто сейчас инопланетян топили. Эти стопы могли пробыть очень долго в воде. А разложиться и экспертизать сложнее. Определить, какому полу человека принадлежали эти останки. Самый адекватный вариант это то что да действительно когда-то был давно шторм людей выбросило с лодки или же с корабля в воду труп разложился а далее все было вот такой вот странный очень оборот событий и Люди находят вот такие, скажем, сувенирщики в песочке. Однако у нас в Минске такого быть не может. Так как у нас есть только Минское море, которое может берег вынести только бутылки старые из пластика. Ну что друзья, надеюсь вам этот ролик понравился, если это так, то набираем побольше на нем лайков, потому что лайки мотивируют меня снимать для вас этот офигенный проект. Чем больше лайков, тем скорее на канале новый выпуск Word Riddles. Ну а мы пошли набирать для вас материал для следующего выпуска. Огромное спасибо за внимание, удачи, пока.